Если вас смущает фактура грубого, состаренного кирпича, то вы всегда можете посмотреть клинкерные кирпичи нашей коллекции, которые более гладкие, с небольшими протрещинками и имеют точно такое же разнообразие цветовых кирпичей. Наши клинкерные кирпичи Terramo Brick, Terramo Brick 2, City Brick отличаются между собой внешней фактурой. У Terramo Brick трещин небольшое количество на камне, Драма-брик второго большой, побольше количество трещин, у сети-брик есть небольшие проживки. Все эти кирпичи прокрашены в массе, имеют примерно стандартный размер 23,5-24 см, применяются для внешней и для внутренней отделки. Если вы хотите сделать внутреннюю либо внешнюю отделку из клинкерного кирпича, но вас очень сильно пугает цена от 4000 рублей за квадратный метр, то добро пожаловать в каталог компании White Hills, где вы можете выбрать кирпичи клинкерную фактура. У нас есть City Brick, Teramo Brick и Teramo Brick 2. Фактура данных кирпичей повторяет клинкерные коллекции, с точки зрения ценообразования это стоимость от 1000 рублей за квадратный метр. Хочу обратить ваше внимание, что укладка декоративного камня всегда начинается с угловых элементов. Сейчас я вам показываю, как выглядят угловые элементы у декоративного кирпича. Это угловой элемент кирпича ручной форматки, а это угловой элемент кирпича клинкерного. В каждой коллекции нашего декоративного камня присутствуют угловые элементы. Мы как производитель рекомендуем и пишем об этом во всех своих рекламных материалах, плюс в упаковке о том, что декоративный кирпич укладывается обязательно с учетом шва. Посмотрите, как выглядит укладка без учета шва. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести клинкерный кирпич White Hills прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.